И только ею Прожить до сих пор я смог Я лишь на тебя надеюсь Мой чудный, мой дивный Бог Ты видишь мои все слезы Что лются в ночной тиши Я верю, ты мне поможешь меня не забудешь ты Придет, придет Помощь моя от Бога Придет, придет Помощь моя с небе, Скорбей с каждым днем все больше Одна пострашней другой а Бог говорит, не бойся, не бойся, ведь я с тобой, Господь мой, я в это верю, вот-вот и пробьет мой час, И полную царской мерой, По ты мне воздашь, придет. Помощь моя от Бога придет, придет Помощь моя с небе. Ждаю, а не слепо, Смотрю я на небо свой, Я помощи жду от неба, И верю, она придет. Господь Свое Слово сдержи, На все ему хватит сил, Блажен то свою надежду. На Господа возложи. Придет, придет помощь моя от Бога. Придет, придет помощь моя с небес. Пришла, пришла помощь моя от Бога. Да пришла, да пришла Помощь моя с небес